Теперь мы переходим к следующему пункту нашей программы вокального развития. Это базовые принципы вокала. Их всего три. Натяжение, точка, работа. И сегодня я расскажу более подробно именно про принцип работы или пения на улыбке. И объясню, почему этот вокальный принцип и его использование позволит вам сразу петь гораздо лучше. Прям сразу после просмотра этого видео. Итак, что такое работа? Вы уголки рта разводите в стороны, делаете такую легкую полуулыбку. То есть это не совсем вот такая сильная улыбка, а легкая. Вот так. И в таком положении рта вы должны петь все очень просто на первый взгляд но представьте вы начинаете петь у вас очень много разных звуков гласные согласные меняются ноты где-то выше ниже вы идете по песне и удерживать работу бывает крайне сложно для начала подойдите к зеркалу, попробуйте просто ее сделать. При этом у вас не должно быть сильного напряжения, вот такого прям, как будто вы так зажали да, себе рот, такое тоже бывает, но ну, кажется смешно, и думаешь, ну, да никто так не сделает, бывает, всякое бывает, то есть не должно быть вот такого сильного зажатия, пережатия, когда прям даже на шее вы видите вот это вот сильное зажатие, то есть это должен быть легкий тонус. После этого вы можете попробовать, прочитать стихотворение, или просто на работе начать говорить и не менять, не терять это положение. То есть суть в том, что вы должны максимально долго уметь удерживать это положение. Если я спою вам фразу без работы и потом на работе, вы услышите разницу без работы. Развели мосты с работой развели мосты звук становится более громким открытым он резонирует наверняка вы слышали что-то про резонаторы Поэтому, когда вы поете на работе, вы имеете более качественный звук. И также работа позволяет вам удерживать правильную вокальную позицию, сохранять ее на протяжении всего вашего пения, а это и есть поставленный голос. Вот все очень связано между собой. Плюс работа помогает вам удерживать натяжение. Это еще один вокальный принцип, о нем я более подробно рассказываю в своем курсе «Фундамент вокалиста», и там же даю очень много упражнений как наработать натяжение я не даю этот принцип в данном курсе поскольку это уже такой продвинутый уровень здесь мы знакомимся с вокальными понятиями и я даю максимально простые упражнения чтобы вы могли сразу их выполнить и получить результат поэтому если эта тема вам интересна вы хотите поставить свой голос управлять своим голосом пожалуйста приходите на курс фундамент вокалиста попробуйте спеть с работой и без работы вы сразу же услышите разницу. Иногда бывает так, что человеку всего лишь нужно петь на работе, и уже голос прекрасно звучит, и даже не нужны никакие другие занятия. Да, такое тоже бывает, особенно если нужно петь какие-то несложные песни, где используется только вокальный нос, никаких переходов, динамики. Пожалуйста, если у вас хорошие вокальные данные, вы поставили работу, и, пожалуйста, идите пойте. Итак, для начала отработайте работу, улыбку, у зеркала, читая стихотворение и любые тексты можно брать. И далее пробуйте уже петь на работе, при этом самое главное на первом этапе научиться ее удерживать, не терять, не забывать про улыбку. Очень часто мне говорят, ну как же я буду петь, допустим, грустную песню на работе или я буду петь все время с улыбкой на лице, но если вы выступаете, у вас будет в руке микрофон и он ну, закроет ваш рот частично, да? И обратите внимание теперь на выступление артистов. Не все используют улыбку, есть поправки. Бывают такие песни стилистические, где нужен более прикрытый, опущенный звук. Но когда вы только учитесь петь, пожалуйста, используйте все рекомендации. Потом, когда вы уже будете управлять своим голосом, понимать свой вокальный аппарат, вы сможете уже заниматься и делать вот эти оттенки. Когда вы изучите еще один базовый принцип вокала – Точка. Вы поймете, что есть разные точки, от этого меняется звучание вашего голоса. То есть много нюансов. Но для того, чтобы удерживать вокальную позицию, вам необходима работа, вам необходимо все мышцы голосового аппарата привести в тонус. Обязательно. Я рекомендую вам просто попробовать спеть вашу любимую песню с улыбкой и без. И я думаю, вы сами почувствуете результат и будете пользоваться этим лайфхаком.